Говори только важное. Используй поменьше слов. Даже гневаясь, помни о том, Что душа хрупка, Молодушен, злопамятен, Слаб, суров. Не пускай в себя тех, у кого тяжела рука. Научись даже им Не присваивать ярлыков. Никому не доказывай правды, и теорем. Всяк идущий имеет право на длинный путь. С неприкрытой душой не входи в толпы, чужой дом горе, И жалея, ругая кого-нибудь. Знай, что это твое тщеславие, это тлен. Не ищи наказаний, Не строй тюрьмы. Уклоняйся от тех, кто вину, как плеть, Опускает тебе на плечи. Тот, кто понял хоть что-то, Не сеет вокруг войны, Не таскает за пазухой подлости, Лести, лжи И бессмысленно не калечит. Остальные живут взаиме. Выдыхай помимо, не рожь границ, Перекиданный вверх, Мостком сквозь любую пропасть. Я веками хожу среди павших ниц, поднимаю тех, Кто нащупал в себе жестокость, И устало касаюсь Их спящих лиц. Говори только важное, Браво!